<решили> Ой, <решили> кироги, кто за торговый центр? А за платы, за Какой Какой мы, мы за молодежь, бан мы за героев бан Депра. Все, хватит! Хватит! что он Он пришел, Обыденностью. Деньги на пенсионеров нету, а на строительство есть. Залевука идет три. Уже строят июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну там человека три погибло. А потом бабушки появились. Это в конце уже, ну, какой сегодня еще, 27-й, да? Вот. А до этого все же молчали, ну, физически. Только собирались. Там три митинга было, три человека погибло. Ну и все, митинги. теперь бабушки же этому надали резонансному делу, как бы, подливают огонь. Это мое мнение. Ну я говорю, как есть. Раньше бабушек не было. Июнь, август. Их, ну Все были на дачах, торговали мясом, салом, помидорами. Оно им не надо. Бизнес закончился, дело заняться нечем, и они не пошли сюда. Все, это мое мнение.